Друзья, привет, с вами я, Интересный, и сегодня мы играем в новый симулятор на сервере Кристалликс. Новый симулятор взрывов. Надеюсь, вы примерно хотя бы представляете наз наз под названием симулятора, для чего нужен. Надеюсь, надеюсь. Если кто-то не представляет, э ну ладно, я расскажу кратце. Это симулятор разрушения, у тебя есть здесь есть разные вот как раз карты, цирки И так далее. И ты должен их просто разрушать. Вот такой прикол симулятора. Просто сидишь, как бы, можно сказать, потратишь свое время. У тебя есть, сразу скажу, несколько зарядов пока что. Один это граната, а второй это огненный заряд. И пока что я только что зашел. Ну, и я имею только право на, зайти на первый уровень. Давайте телепортнемся на него. Так, ну что, давайте попробуем разрушать. Первый раз попробуем. Я в первый раз, честно говорю вам, что я нажимаю эту клавишу в первый раз. И, как я видел, там надо как-то правильно кидать, чтобы она разрушала как-то хорошо. Ну, а, тут еще и перезаряд и огненные все удары. Ну, пока что мне, я не знаю, здесь, здесь самое главное, как я понимаю, это правильно кидать. Сбоку, что мы видим сбоку? Сбоку мой уровень, опыт... И блоков. То есть сейчас мой пока что рюкзак, который у меня есть за спиной, то есть как бы, да, он пока что заполнен на 104 блока. Ломать можем что угодно. Самое главное потом это все продавать и после этого мы можем качать все наши взрывы и так далее. Ну мне остается здесь совсем немного сломать. Вот и мой э, как бы рюкзак заполнен. Я нажимаю кнопочку H. И возвращаюсь. И как раз продадим мы сейчас эти мои блоки. И за это я получу какой-то уровень. Правильно, правильно? Давайте, продаем блоки ученому. Как-то тупо. А! А! -а, -а, -а. Блин, я я, я, я что-то подумал, что это какой-то неправильный ученый. Ну ладно. Продаем ему блоки, покупай, конечно, я вообще согласен, что у меня покупают блоки, как бы да. Так, что-то там написал игру. А, он получил ключи. Значит, давайте посмотрим, что тут вообще есть. Как я вижу, он на спамне. Просто для того, чтобы вам как-то познакомить, может, кого-то будет интересно, может, кому-то нет. И да, я хочу сразу же сказать, если вам понравится изменить режим, то, пожалуйста, поставьте, ну, наверное, 15 лайков, и сразу же выйдет новый мини-режим. И вообще, я попытаюсь сейчас уже восстановиться в график, выпускать по два видео в неделю, и, ну, буду вообще снимать разное. Буду снимать что-то интересное, что-то... Вообще, честно скажу, эту всю неделю, которую была... Ну, то есть, вот сейчас вы смотрите «Воскресенье», и вот, всю неделю, которая была до этого, я не мог выпустить ни одного видео, вообще должно было выйти два новых проекта. Но из-за того, что я там не мог как-то по-нормальному их заснять, и плюсом и так далее, я не могу это выпустить. Ребята, в следующем видео, которое выйдет, наверное, не знаю, честно сказать, еще, но, наверное, в среду, там будет маленькое видео насчет разговора, сразу скажу, насчет видосиков или что, и как дальше будет насчет видосиков именно. Поэтому посмотрите, пожалуйста, все. Оно ориентировочно выйдет в четверг-тире. Давайте, а то я что-то вас сейчас заговорю и так далее. Давайте, сейчас мы увидим здесь только какие-то информацию. Так, пушки мы можем смотреть, э, какие-то, э, ага, уровни. Уровень у меня первый, чтобы прокачаться. Я могу прокачаться, и я повторяю, уже взял себе второй уровень. Хотя я бы мог потратить на... Прокачку разных, как раз тех всех пушек, которых, ну, как бы, да. А, так, левел улучш, пушки меню. Ладно, давайте пойдем на второй уровень. Что-то меня далековато перекинуло. Сейчас будем ломать наш любимый маяк. Oh, Наверное. Так, давайте кинем. Я, как смотрел, здесь самый красивый... Угу, угу, спасибо. Куда же он так красиво разлетелся? Вот маяк мне нравится, но, о... Как-то он реально. Просто я смотрел видосики разные. Что-то он до прокачки, как-то, по-моему, лучше даже стреляет. Реально, вот это огненный заряд до прокачки очень хорошо стреляет. И у меня опять закончилось место в моем рюкзаке. Поэтому по паку, мои блоки, как бы, да? Ну, давайте попробуем. Быстрее надо как-то нам копить. Давайте сейчас. Ну, вообще здесь я где-то видел. А, здесь уровень. Я могу уже на третий уровень сразу перейти. Что-то очень быстро. Я перехожу, меняю уровни. Вообще я бы лучше, наверное, надо было прокачиваться. Ну, не суть. Я здесь смотрю, люди уже ломают. Один блок ломал. Ни хрена себе. Пум. А, блин. Я думал, я прям что-то такое мощное сломаю. Но ничего такого мощного Блин. Что это? Я думал, я сейчас... Ну, вот здесь лучше почему-то, мне кажется, это, блин, кидай. Здесь неудобно, что у меня рюкзак э, такой маленький. То есть, э, вообще, чтобы у тебя был безлимитный, как я понимаю, рюкзак, у тебя должно быть, ну, кристаллики ты должен покупать. Но у меня нету денег на кристаллики. Ладно, пошутил, может быть и буду. Может когда-нибудь куплю, потрачусь сколько-то на кристаллики. Ладно, давайте пытаться взрывать. Ну, конечно, мини-режим интересный. Как бы время, если бы вообще посчитать, э, по... если заняться нечем как раз, да, поубивает. Но, типа, надолго его бы, я бы не стал бы играть. Потому что было бы, ну, мне как-то было бы, наверное, скучновато уже. А. А, блин, а я думал, здесь можно и так выйти. Ну ладно, кнопочка H мне всегда повезет. И сейчас я попытаюсь уже, ну, как бы мы на, на лу. Уже у нас много монет, да. Итак, что это такое улучшить вместимость? Улучшайте совместимость, и вы сможете держать больше блоков одновременно. А, мне только. А -а -а -а -а. Ага, значит, мне надо улучшение сейчас покупать и так далее давайте а и нажмем я посчитаю менюшку игровые э, игровые по, э, покупки ну у меня кристалликов нету но вот как раз я вам говорил про бесконечный рюкзак Но у меня его нету да да у меня нету таких кристалликов если были бы я бы честно купил бы может у кого-то если есть можете подарить пожалуйста мой ник он там э, третий в чате а нет четвёртый тоже проблема. <смех> ладно, шутка. Ладно, давайте дальше пытаться разрушить. Там у меня что-то может выполниться. Может быть нет. и нет. Сейчас и заодно будем качать деньги. Может быть, сегодня получится на несколько уровней вперед продвинуться. И да, когда-то я снимал там несколько еще другие симуляторы. Они вам нравились и. Ну, почему же я их перестал снимать? Потому что они, во-первых, у меня что-то там. Я поиграл немножечко, что-то мне они немножечко. Ну, поднадоели, честно скажу. А вот это пока что, ну как бы, играть можно, играть можно, если бы он был какой-то надоевливый, тогда бы да, играть было бы нельзя. Вот Вот из-за этого, что у тебя очень маленький рюкзак, ты не можешь так долго как бы ходить, поэтому давайте продавать, и что-то здесь я могу уже улучшить, нажимаем, чтобы улучшить. Так, э -э и что у меня получилось? Вместимость 300 теперь блоков. Теперь я могу по 300 блоков ломать. И смотрим, так, у меня нету, да? Как да, у меня ключиков нету. И очень жалко. Ну, давайте посмотрим, наверное, я хочу вообще левел посмотреть. Может быть, я уже не могу. Но нет, я не могу, потому что мне надо еще, ну, очень много, как бы, денежек. Да. Ребятки. Еще самое. Ну, да, насчет видео будем также вырываться. Буду звать вас. Если что, заходите в мой дискорд, э, заходите в мой телеграм, все ссылки в описании есть, потому что. Всех я буду теперь, думаю, наверное, звать потихонечку. Вся вообще актуальная информация, когда выйдет, может, даже видео буду, я пишу, бываю, да, что, может, оно выйдет на неделе, когда точно выйдет, через сколько и так далее. Даже, может быть, в Телеграме теперь, ребят, поэтому, кто хочет видеть какие-то мини-спойлеры по видосам, потому что я буду, наверное, теперь хоть какие-то там, ну, знаете, миленькие, короткие видео кидать, но если кто-то хочет, то заходите в мой, мой Телеграм, там будут кидаться как раз для вас такие короткие видосы. И теперь, наверное, раз в месяц я буду снимать видео именно с людьми, которые у нас есть э, в, в Телеграме. И для них будет э, раз, наверное, в месяц специальный опрос делаться. То есть, э, они сами могут решать, наверное, может даже за тему какого-нибудь видеоролика. Который, ну, я, может, выпущу когда-нибудь, да, по их... Потому что я... Готов снимать, реально, буду повторять это каждый раз, но готов я снимать очень много. Хоть э, днями, но из-за того, что актив у нас, ну, у меня, не у нас, а у меня, не очень, э, как бы, чики-пуки-вэри гуд. То есть, по видосу половина не нравится, половина я не могу снимать и так далее. Но об этом, обо всем вы узнаете уже в следующем видеоролике, который выйдет в четверг или в среду. Уже, наверное, раз 25 мы возвращаемся и продаем какие-то блоки. Давайте мы продаем. И сколько там теперь? Нам надо 3000 блоков. Хорошо. Так, вы продали 300 блоков и так далее. Хорошо, давайте посмотрим, мы можем ли купить новый левел. Да, мы можем купить себе новый левел. И давайте пойдем, наверное, на 4 левел. Пока что я смотрю, на каждом левеле э, мы можем... А и теперь, я думаю, наверное, надо прокачать, по-моему, гранатку, мне кажется. Я бы прокачал. Вот, гранат у нас теперь хорошо. И у нас следующий левел. Level... Цирк? Вот это цирк. А, блоки плюс это, бустер. Так, все, понял. Ну, давайте телепортнемся и начнем взрывать этот цирк, этот манеж, А где клоуны. Я хочу клоунов. Дайте мне клоун. А -а -а -а. Мне кажется, вот реально, оно, когда ты прокачиваешь, оно все хуже и хуже становится. Я так не понял. У них такое чувство вообще на наугад. Захотел миллион будет, зарвется хорошо, захотел зарвется фигу. Ну какая-то фигня, честно, с этой взрывчаткой разной, но ну, не для меня она, я бы сказал, честно. Так, но мы уже вот э, несколько раз постреляли. Господи, а почему он у меня так э, как-то через одно место взрывается? Зах... Как захочет, реально я вам скажу. Можно было бы, мне кажется, такими темпами можно и побольше, чтобы она взрывала. Вот как вот тут было, да, чтобы она взрывала, а то она там взрывает чик, пук и да го. Ну, ладно, а давайте взрывать потихонечку, значит никуда не спешим. Самое главное нам что сделать, взорвать. Они тут ходят землю взрывают, а что земля лучше взрыва? Балдежненько, балдеж, балдеж, ребята, мы сейчас. Мы да с вами сейчас балдеть будем. Давайте кинем в дерево. Дерево. Uh -huh. uh -huh. uh -huh. uh -huh. Балдеж, балдежненько. Так, у меня максимальное количество блоков. давайте противников на спаун. Продадим блоки. И уже, наверное, дойдем. Давайте до следующего уровня. И, наверное, все. А, давайте попробуем. Еще один уровень сыграть с вами. И, наверное, уже закончим это видео. И я еще раз повторю, если вам, ребят, понравится такой формат видео, то есть эти симуляторы, чтобы я выпускал на постоянной основе, хотя бы вот основное видео на неделе был бы какой-то симулятор, какая-нибудь мини-игра, а потом второе видео уже, наверное, по, либо по серверу, либо уже, может, с марта будет выходить продолжение моего сериала шахтера если вы так хотите давайте я готов буду в дискорде если либо можете здесь писать провести вам такой опрос хотите ли вы реально чтобы я так делал что, типа какой-нибудь мини режим интересный то есть не просто так что я не буду ничего пытаться сделать да ну буду пытаться снимать его конечно дольше тратить больше времени Например, не как я могу потратить по 2. не по, по 2 минуты, а так по 20 минут, по 30, по часу, по 2, снимать разные видосики. Потому что вообще за эту неделю должно было, реально скажу, очень много видосов, новых форматов выходить, Но из-за того, что я понимаю, что я не могу это либо заснять, либо это не мое. То есть, идея-то есть, куча, но. То, что это не. Ну, ладно. Ладно. Я все спорю про следующее видео. Господи. Ладно. Старее. Ребята, ну, я как говорю, не, ну, смотрите след... завтрашнее, ви... ну, не завтрашнее, а четверг, либо в среду видео. Потому что оно очень будет хорошее Так, я не могу столько это сделать Так, я продал И давайте посмотрим, могу ли я купить новый левел Нет, давайте вот как раз этот левел последний сделаем И все. Ладно, да, я предлагаю, давайте попробуем в цирк зайти лучше Потому что на, на пятом мне так лень бежать Я в цирке быстрее всего, мне кажется, на команду, Потому что цирк это то место, где как бы вот очень много Блин, какой-то вот граната тут плохая скажу, я здесь больше, больше, наверное, сломаю вот этой стрелялкой, если буду кидать по стенам, особенно. Блин, оно как-то реально фигов взрывает, давай кидай, бум-бум, идеально, блин, как же, как-то не очень оно прикольно взрывает, и ребята, я вам так скажу, я посмотрел, что актив вообще на видео, что интервью больше набирает каких-то разных просмотров, то есть, ребят, считайте, что может быть на следующей неделе будет дополнительное видео насчет интервью. Если, конечно, как говорится, вы захотите, ну хотя там по плану уже набралось нужное количество лайков, поэтому ожидайте, что на этой неделе может быть, на следующей, нет, не на этой, а уже на следующей неделе может быть дополнительное видео моего сервера. Давайте попробуем сейчас быстренько уже, как раз прокачиваем Сколько у меня чего? Мммм блин конечно чуть чуть не хватает Ну блин Конечно у меня новый левел есть, но давай Ааааааааааааааааа Значит я должен за один раз а -а -а, Неудачи Ладно, ребят, давайте, если вам понравился этот мини-режим То я готов буду его снимать на постоянной основе Потому что он мне тоже понравился Поэтому ставьте лайк, подписывайтесь на канал Ждите новое видео Обязательно посмотрите видео, которое выйдет в среду Либо в четверг И если все идеально Чики-пуки-вэри-гуд у меня хорошее настроение То на следующей неделе выходит еще дополнительное видео Насчет интервью Спасибо всем за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем удачи и всем пока.